Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы проводим ребалансировку портфеля. Портфель небольшой, 5 компаний. И эти компании мы подробнее рассматривали в конце марта. Если точнее сказать, то это 26 марта. Показатели этих компаний даже улучшились за то время, пока мы их не видели. Прошло порядка шести месяцев. Некоторые проводят ребалансировку раз в год. Мы решили провести через полгода. Просто были куплены акции компании вот по этим ценам как раз в тот момент, когда мы их рекомендовали. И давайте посмотрим, что же произошло с ценами акций этих компаний. Эти данные я перенес в табличку. Итак, текущие цены здесь под Цена покупки здесь. По всем акциям оказался профит от 16 до 92%. процентов. В целом портфель прибавил 42%. процента. Очень неплохо за полгода. И теперь необходимо подумать, что же с этим делать. Перейдем на график. Так, компания PFE была куплена вот на этом уровне. Сейчас находится здесь. И я думаю, что до конца наша идея не отработалась. Скорее всего, пойдет выше. И этот, этот актив мы оставляем. Итан EV, тикер, был приобретен. Ну, вот где-то вот, скорее, вот здесь вот где-то был приобретен. Так, актив мы видим, что очень высоко забрался. Этот актив, я думаю, что... Да, его можно, его можно продать. Так, что же, идем дальше. Яндекс. Яндекс обновил максимумы. Сейчас небольшая коррекция. Но я думаю, что он все равно пойдет вверх. Так, поэтому пока оставляем SNA в восходящий тренд. И думаю, что пойдет еще и выше. Тоже оставляем LRCX. Так, была коррекция. Можно было здесь, в принципе, и докупить. Здесь выйти, а тут докупить. Но мы, в общем, раз в полгода ребалансируем портфель. Если чуть чаще заглядывать, то можно поймать и такие вот всплески. Так, ну, здесь я думаю, что мы пойдем еще и выше. Поэтому LRCX оставляем, SNA оставляем. Продаем EV. И на эту вырученную сумму, думаю, что можно добрать Яндекса. Так, Pf, PFE, Pfizer тоже оставляем, так, чтобы он еще отрастал. Так, ну вот такая вот ребалансировка. Можно добавить в портфель еще одну компанию. Обзоры на нашем канале есть. Если нужен такой инструмент, то проходите по ссылке. Удачного подбора портфеля, ну и, конечно, профита.